Привет. Здорово. Здорово. Ще, как дела? Ну, нормально Здорово. у тебя. Нормально. С Рождеством. Спасибо. Взаим Спасибо. Взаимно. Спасибо. Взаимно. где идешь? Что? Куда идешь? Куда идешь? На остановке стою. Ты где это? Какой Ты где город? это? Какой город? Севастополь. Крым. Ага. -а. А -а. Ты за Россию же? Ты за Россию же, да? да? Ну да. А тут говорят там. А тут говорят там. С Украины, ну, то в Крыму живут против крылья-то не Нет, нет, тут нет таких почти, но ну, есть, конечно, есть такие ебланы, но их немного. Молодец, молодец, молодец. Давай. все, счастливо, с праздником. Давай.